Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу с вами поговорить о такой теме, на такую тему, как предназначение и жизненный путь. Очень часто я сталкиваюсь на приемах с тем, что люди приносят свою неуверенность, свои сомнения и просят помочь разобраться с путем, самоопределением. Очень большое количество людей сейчас в наше время в разных возрастных категориях и 25-летние, и 35-летние, и 40, и 50, и даже за 70 я встречала разных людей на приемах, ищут себя, и это очень похвально, это настолько меня радует, не передать словами, но суть такова, что в этом поиске себя до сих пор прибегают к разным устоявшимся способам, которые являются стереотипами. И хорошо, если человек в этих своих путях, процессах наталкивается на хороших специалистов, на людей, которые действительно находятся на своем месте и тоже себя нашли, конечно же. Но очень часто случается так, что тратится колоссальное количество лет на эти поиски, тратится колоссальное количество денег на разные тренинги, семинары. И, и очень много пишу в своем блоге на сайте заверуха.ком о том, что сейчас количество информации, очень быстро увеличивается и эта тенденция будет расти. И в этом информационном океане порой реально можно утонуть. И люди, разочарованные своими поисками, начинают скатываться назад, делают такие шаги назад, несмотря на уже длинный путь протоптанных поисков и оказываться у своеобразного разбитого корыта. Ну что ж, друзья, я в этом звуковом послании хочу не делать плохих реклам каким-то некомпетентным специалистам или не отговаривать вас от способов, путей и попыток. Ни в коем случае. Я в этом звуковом послании хочу озвучить, по сути, да, в звуковом послании озвучить несколько базовых китов, способов, шагов, которые способны вам на уровне вашего бессознательного помочь двигаться в своих поисках действительно эффективно. То есть, опираясь на свою нейрофизиологию, на квантовое поле, которое сейчас уже очень активно ускоряется и совершенно не нужно никому доказывать о его существовании, потому что мы так или иначе используем постоянно волновые технологии, нам не нужно верить или не верить в Wi-Fi, мы просто заходим в комнату или помещение или заведение и спрашиваем пароль и просто пользуемся. Точно такие же пароли, коды и шифры есть к нашей судьбе. Есть определенные ключи, есть определенные входы э, к определенным дверям, которые помогают действительно использовать континуумы, самые эталонные самые наших судеб, заходить в те возможности, в те вероятности, которые действительно дают быстрые результаты и не заставят долго ждать нас, э, для того, чтобы увидеть эффективность нашего выбора. Так вот, в своей жизни я тоже сталкивалась с такими событиями и находилась в процессе поисков. Сейчас теми занимаюсь, что даю ориентиры и наводки для других на консультационных приемах, являюсь мастером трансформации сознания. Но, знаете, самый базовый вопрос, который... В свое время мне нужно было создать себе и я сейчас приглашаю вас всех кто находится в этой же сейчас точке своей жизни задайте и вы его себе звучит так что я больше всего люблю делать запишите этот вопрос проявите его обязательно его запишите не носите с ним на уровне только мыслей, потому что мысли обманчивы. Проявите его на бумаге и понаблюдайте за тем, какие будут происходить в течение вашего суточного цикла события, потому что события будут обязательно происходить, пытаясь дать вам бессознательный ответ на этот вопрос. И сознательный, конечно, тоже. И я вас очень прошу, не давайте себе ответов, которые вас не развивают. То есть если мы скажем, что мы ничего не любим делать, мы просто любим спать или просто лежать на песке и смотреть на небо, или наблюдать за тем, как горит костер, банальные фразы здесь нам не помогут. Нам важно нащупать то, что нас развивает, и мы действительно это любим делать. И знаете, в этом списке обязательно появятся ответы, которые вы действительно готовы принять за истинные, потому что за эти действия вы готовы не получать оплаты. Это будет ключевым шагом номер два. То Есть если из вашего списка, который вы выпишете в течение первых своих суток, После проявления вопроса найдется та тема, за которую вы готовы не брать оплаты, а но все равно это делать, выпишите обязательно в отдельный список эти пункты или подчеркните их каким-то цветом. И вот последним вашим шагом, шагом номер три, будет самое главное. Вам нужно задать вопрос пространству жизни. И сказать, я прошу одну из этих тем выбрать меня. Очень просто. То, что вы написали, то, что вы любите делать, вы обращаетесь к полю жизни, к пространству, к вселенной, к Богу, как угодно, как вы не называли бы это измерение, пустоте или же Аллаху, это... Неважно. Это незначимая сейчас функция. Самое значимое в этом то, что ваше высшее сознание, ваше высшее я, ваша духовная надстройка всегда знает истину. Наше маленькое сознание, наше эго, наша рациональная часть не может видеть то, что за поворотом. И не все доступно для анализа нашему уму, и вот своим обращением в пространству вероятности я прошу выбрать меня, ту тему, которая действительно для меня сейчас истина, вы отдаете в руки своего высшего сознания ответственность, ответственность за этот выбор, и я вас уверяю, вас действительно выберет ваш вид йоги или ваш вид медитации или ваш вид образовательного курса или ваш тип учителя или ваш тип тренинга или ваша страна или ваша часовая э вот поясность то есть вас выберет ваш климат или ваша профессия которую вы сузили с э территории многих вероятностей и вариантов к трем или двум или пяти она вас выберет. Но вам обязательно нужно пройти эти три шага. Итак, я их напомню. Первый шаг: это нужно спросить себя, что вы любите делать по-настоящему. Шаг номер два: вам обязательно нужно это записать, да? Вот можно сказать, что это под шаг первого шага. То, что вы любите делать по-настоящему, обязательно обязательно записать. Шаг номер три. Спросить себя, что вы готовы делать безоплатно, даже если за это не будет никаких вознаграждений. И шаг номер четыре получается, или три, если мы пойдем по первичной нашей градации, это это попросить пространство жизни выбрать вас выбрать вас с опорой на ответ во втором пункте во втором шаге вот и все друзья и я вас уверяю пройдет очень мало времени самое главное просто не теребите своим ожиданиям а, правильный ответ когда же это? Тема меня выберет просто отпустите отпустите на волю освободите свое сознание от ожиданий и это очень быстро с вами случится чем легче вы начнете относиться к э, ответу чем быстрее и мягче вы отпустите и чем меньше вы будете ожидать тем быстрее быстрее к вам придет этот истинный выбор, как это произойдет, вариантов очень много, но самое главное, что вы четко это поймете, для вас это будет настолько очевидным, как дышать, как вдыхать и выдыхать, как просто смотреть глазами, как слушать, это будет очень четко и очевидно, вот такие простые способы, друзья, я желаю вам удачи, на вашем жизненном пути. Ну, а если вы действительно будете нуждаться в дополнительных подсказках с целью самоопределения или уточнения деталей после того, как вы почувствовали, какая именно тема вас выбрала, добро пожаловать на консультации. Я всегда вам буду рада. С вами была Заверуха Ирина и проект Путь Интуиции. До новых встреч. Пока-пока. Если вы почувствовали пользу и эффективность этого звукового послания, поделитесь им с своими близкими друзьями. Давайте будем создавать бесконечный поток позитивной и полезной щедрости.